Добрый день. Хотелось бы выразить огромную благодарность мастерам Анжелике и Екатерине за предоставленную возможность посетить мастер-класс по технике тап. Очень понравилось. Все хочется поскорее, поскорее приступить и начать работать, потому что действительно очень понравилось и девчонки и профессионалов своего дела. Спасибо большое. Отдельно хотелось бы отметить то, что э, данный мастер-класс я посетила бесплатно. Большое спасибо клубу профессионалов за предоставленную возможность. Люблю вас, спасибо.